Всем привет, друзья, с вами World of Games. И сегодня мы поговорим про игру Get Even. Польская студия The Farm 51, известная нам по Pine Killer Hell and Nation, а также Deadfall Adventures, еще в конце 2013 года анонсировала любопытный проект Get Even. Вся соль проекта заключается в воспоминаниях двух главных персонажей из противоборствующих сторон – Принятые решения определят характер вашего героя и то, в каком направлении он будет развиваться. Создатели обещали геймерам создать невероятные по уровню детализации виртуальное окружение с помощью технологии 3D-сканирования пространства. Дебютные ролики демонстрировали невообразимую детализацию, которая должна была появиться в игре. Вместе с тем команда собирается создать и необычную систему геймплея, которая размоет границы между одиночной и многопользовательской игрой. По мере прохождения, встречая врагов, одним из них может оказаться другой игрок. При этом игроки никогда не будут уверены, кто перед ними находится – компьютерный оппонент или другой геймер. Однако с тех пор, на протяжении полутора лет, GetAven не подавала признаков жизни, по-видимому страдая от нехватки инвесторов. К счастью на днях компания Bandai Namco Entertainment объявила, что согласна издать шутер на Xbox One, PlayStation 4 и ПК в 2016 году. Надеемся теперь, когда у The Farm 51 появилось необходимое финансирование, проект обзаведется свежими подробностями и видеоматериалами. Ну что же... Нам остается только лишь ждать выхода игры в свет и надеяться, что все задумки создателей будут воплощены в жизнь. Это был игровой портал World of Games. Ставим лайк и подписываемся. Всем удачи, пока!